Tonight, tonight. Ре вот, ребят с Lada SV Cross на роботе человек приехал прошиться в другой блок управления потому что у него до этого возникали проблемы с датчиком детонации конкретно с низким уровнем сигнала датчика детонации ну и потом у тебя обрыв же да, писал или что-то 0327 ошибка низкий уровень датчики ну, детонации ну, низкий, да, но ну, это как обрыв, в общем-то, практически. Меняли и датчики и звонили проводку, с ней все в порядке, но вот, решили заменить и был. Да, вот дилеры как бы ничего не сделали, то есть они все пробовали, прозванивали провода, все как бы вроде говорят, что все хорошо, нормально, но по факту низкий уровень как есть, так и был. Но на данный момент прошили э, родной блок, вот этот был на один прошивочки, вот вы его видите, артикул а, поставили блок а, от 1.6 вот с таким артикулом сейчас покажу вам чтобы видно было, ну вот наверное я думаю, что видно будет сейчас вот так даже поверну вот, а, то есть это 1.6 прошили моего прошивкой 1.8, прошили естественно, предварительно все считали с Старого блока ЕПРОМ, e чтобы записать туда в новый блок, новый блок прочли его как 1.6, потом записали прошивку под ну комби лодером только через Калинию как 1.6, потому что как 1.8 он не будет писаться. Я так понимаю, там разные бутлодеры в прошивках. Но мы его, естественно, через коллайн, через БСЛ просто прошили. Он прошился нормально, и после чего я загнал уже епромину, ту, которую считал, уже в режиме 1.8. Все это как бы запустили, все работает. Ну, запусти, давай покажем, чтобы люди поняли, что именно оно работает все. Ну, кстати, проблема так у нас как бы не, не ушла. Да, вот все работает, сейчас я покажу под капотиком. Ну вот, как видите, да, здесь газовое оборудование еще установлено, блок опять же 1.6, а то там многие очень любят кричать, что блоки разные, артикулы разные, запрошивки разные, нельзя ничего заливать, там все сгорит и все такое. Тут вот вам явный пример, блок 1.8, а блок 1.6, причем совершенно под разные машины и все работает, у них аппаратная часть в принципе все одинаково. Сейчас Thelma не делает какие-то обрезанные версии, все одинаковые, 3.10, по-моему, реализа реализация аппаратная, соответственно, все будет работать на любом блоке, любая прошивка, по идее, должна. Я до этого не проверял, но вот убедились в том, что реально все это как бы работает. Сейчас мы поставим все это обратно, короб, ну, соответственно, фильтр и все остальное, и прокатимся ну не знаю, на данный момент все равно ошибка это, ну не ошибка, а низкий уровень у нас как присутствовал, так и присутствует непонятно с чем это связано ну, в общем, сейчас прикрутим, прокатимся и проверим ну вот, ребят покатались мы на прошивочке, на новом блоке проблемы ровно те же самые оказались по итогу решили подъехать попробовать там вообще очистить епром e и все, вот такие вот вещи провести но я пока там занимался колейный кросс Прошивал И владелец решил Посмотреть, пошевелить там провода Ну и оказалось, что При шевелении проводов Косы как таковой На блок управления идущий Появляется напряжение Вот сейчас у нас все четенько здесь С этим делом Вот он то есть, ну, проблема, судя по всему, просто в плохом контакте именно пина, ну, контакта в блоке управления, не блоке управления, а в разъеме, который подсоединяется к блоку управления. То есть сейчас вот никаких проблем нету, да, и, соответственно, она поехала сразу же нормально, без каких-то там, а? Немножко падать с того. Ну, сейчас, ну, возможно, это, да. контакт еще плохой. Надо... Не, не, вон все нормально. По крайней мере шевелится. 0, 26 это уже ниже нормы. это нормально, он там еще адаптации пройдет, все остальные вижу. Соответственно, если у нас ошибка низкий уровень датчика детонации, у нас аварийные режимы работы по зажиганию, зажигание там, по-моему, предельно по детонации стоит 12 градусов отскок. Ну и ровно эти 12 градусов по всем цилиндрам он нам и валил Ну естественно машина перестает ехать она ну как бы вообще не передвигается ну тупит вообще по жесткому сейчас же все как бы при работе датчика детонации ошибки нету нету от сколько по детонации ну и все вроде бы едет как как должно ехать да, и опять же, насчет того, что там блоки управления, все разные, разные артикулы, этот блок управления под вот эту прошивку, этот под эту, это полная чушь, я еще раз, я вот в этом убедился, то есть я не вскрывал сам по себе блоки, ну, чтобы сравнить прямо, что там запаяно, что не запаяно. Ну вот вам пример, уже на практике мы подтвердили, что блоки все одинаковые. Стоит блок от 1.6 от ручки, а здесь его прошили мы под 1.8 и робот. Все работает, никаких проблем нету. То есть вообще не возникает никаких проблем. Да, сейчас прошивку мы залили с измененной фазы уже в то есть управление фазорегулятором другое то, которое у меня пробное, тестовое должно быть все как бы нормально ну да, сейчас и едет нормально она у тебя с датчиком детона то есть надо, значит, искать проблему именно в контактах и я думаю, что она решится там бывает еще такая тема массы я не помню, конечно, как здесь сделано надо смотреть схему непосредственно на блок управления но бывает массы сводятся в одну mm -hmm. и там есть такая обжимочка mm -hmm. и вот бывает там еще может, может быть там именно масса не то контачит масса не подается уже на датчик на, датчик на сам, да то есть у тебя сигнальный провод идет он как бы может быть контачит а вот именно массовый провод ну я не знаю как здесь я не вскрывал конкретно эти проводки но вот например на том же январе пятом там шли массы они сводились в одну и были обжаты такой ну обжимкой ну, латунный, либо сваренный просто между собой. И может быть там отвалилось и просто и все. И тупо нету массы и нету и сигналов, соответственно. Да нет, все нормально. Так что все работает с, норм... ну, с другими блоками, на другой прошивке. Смело можно заливать любую в любой, как я и говорил. Аппаратная реализация у них 3.10, по-моему, если я не путаю, одинаковая. Так что вот такие проблемы бывают потому что сказок не бывает то есть ну я, я так и думал что это не было блок управлением что это какие-то провода ну хотя все прозванивали все и на замыкание прозванивали и вроде как и дилеры да, да и, все ну я не знаю правда ты там не стоял на свечу стоял, стоял, стоял да то есть все прозвонили на замыкание на целостность самих проводов все это было по прозвонила не раз и владелец сам же тоже прозванивал и убедился в том что все нормально но вот судя по всему что какой-то не контакт где-то при шевелении может изогнули там кабель и все нормально а начали подсоединять и какой-то обрыв происходит то что вот изменение сейчас все четенькие у нас проходит все меняется и машина есть так что не забывайте подписываться, ходить по ссылочкам. У меня там под видео всегда две ссылки на драйв и на контакт. Это для тех, кто на ютубе. Ну и, соответственно, ставьте колокольчик. В общем, всем пока.